Приветствую вас, друзья! В этом видео хочу поделиться результатами своих доходов по партнерке Просто Гейм. Еще раз напомню: это сервис для продвижения в Instagram. Здесь можно создавать свои визитки, автоматически открывать автоматически общаться через браузер со своими подписчиками через компьютер, да, чтобы не заходить на телефон. Есть аналитика аккаунта, то есть динамика прироста подписчиков, автопостинг, ну и так далее. Да. то Есть есть инструменты. Стоимость всех инструментов всего лишь 10 долларов. И эти 10 долларов дают вам возможность попасть в партнерскую программу. Выглядит она вот таким вот образом. Это матричный такой маркетинг, так скажем, и, соответственно, другие пользователи, другие партнеры, которых вы вы порекомендовали им сервис, они соответственно приходят и попадают вот в такую партнерскую программу, постепенно она закрывается. С каждого вы зарабатываете, вот с этих партнеров двух вы зарабатываете по 5%, вот со второго уровня по 95%. А что из этого может получиться, давайте покажу. Зайду в партнерку, я начал в воскресенье вечером и сегодня у нас среда 16.43. Еще день не закончился, но за сегодняшний день у меня прибыль 328 долларов, то есть я заработал. Вот начинал я в воскресенье вечером, 2.02, здесь видно, сегодня у нас 5. Ну, по сути, три дня прошло, практически 1000 долларов заработано. Ну, вот здесь было 137, потом 186, вчера было 307, сегодня уже 328, и я думаю уйдет далеко за 400 долларов на сегодняшний день то есть очень крутой проект он только стартовал поэтому те кто как говорится быстро реагирует на запуске да, тот и снимает как говорится все сливки ну и соответственно если вы уже зарегистрируетесь и решите продвигать данную партнерскую программу то для вам поможет инструмент который я создал специально для своих партнеров он создан на сервисе Solus Page. Давайте покажу, как это выглядит. Вот такой вот конструктор. Вы сами на нем... Вот смотрите, пока мы с вами общались, еще начислено партнерское вознаграждение. Сейчас обновим страничку. Еще один партнер зарегистрировался. А вот 5% это вот с первой матрицы, которая на 10 долларов. Здесь, кстати, есть и матрицы вот по 19 долларов сразу приходят. По 9,5, по 19. То есть те, кто дальше идет по партнерке на следующий шаг. Вот есть по 38 даже долларов выплаты. По 40, а по 9,5 в основном, да. Ну а есть и более крупные, вот по 38 долларов сразу, грубо говоря, начисляется. Очень крутая система. Да, давайте я вам покажу, что я делаю для того, чтобы так все получалось. Да, Во-первых, я собираю базу подписчиков изначально и по сути такие результаты получаются только благодаря непосредственно базе подписчиков, которая у меня уже была собрана. Но так как вы новичок и вам ее нужно где-то брать в любом случае для того, чтобы так быстро делать бизнес, так быстро делать деньги, грубо говоря, я приготовил вот такой инструмент для всех тех, кто захочет участвовать в этой партнерской программе, вы получите готовую страницу подписки, вам останется просто поменять форму подписки и э, по инструкциям, да, то есть у меня есть инструкция, сейчас покажу, как они выглядят. Вот так, не, не туда немножко зашел, уроки, вот уроки, вы, соответственно, переходите вот на такую инструкцию, ваши партнеры тоже получат такую же инструкцию, кто подписался, подписчики и соответственно они будут регистрироваться уже по вашей партнерской ссылке причем здесь несколько источников дохода сразу вшито в эту партнерскую программу точнее в мой э, в мою воронку продаж поэтому этот будет универсальный инструмент который будет вам во-первых и собирать подписчиков поможет да и монетизировать эту базу давайте еще раз зайдем просто гейм я покажу не только то что я сейчас заработал на да, а то что здесь есть такая вещь как арена и как раз благодаря своей базе подписчиков, то что ну, у меня есть готовая система, которая реально работает, если вы ее будете использовать, то она будет работать также и на вас. Вы видите то, что я нахожусь на первом месте, номер один в топе, 126 активных партнеров, то есть 126 партнеров за три дня зарегистрировались и оплатили матрицы. Если возьмем за неделю, вот за эту, да, то есть за вот эти вот три дня, потому что я воскресенье начал, сейчас у нас среда, давайте обновим. 98 то есть это более 30 партнеров в день это сегодняшний день еще не закончен я думаю перевалит далеко за 100 партнеров потому что продукт простой маркетинг очень интересный доходный и для того чтобы зарабатывать больше да то есть вы сначала активируете матрицу за 10 долларов потом соответственно за 20 вот смотрите, за 10, у меня вот сейчас два партнера встали, по, 5, по 50 центов я получил. Сейчас еще кто-то купит, отсюда я получу по 9,5 долларов уже. Вот так вот работает партнерка. То есть ваши 10 долларов, вот у меня они уже прокрутились 22 раза. Соответственно 10 долларов я купил э, сервис на год. Хотя подобные сервисы стоят около 3,5 тысяч, да, то есть для работы в Instagram. Здесь же вы можете за 10 долларов купить и начать, грубо говоря, свой бизнес получить еще от меня вот такой вот инструмент классный, который будет помогать вам собирать подписчиков. Конечно, они сами по себе собираться не будут, нужно будет заказывать рекламу, но этот инструмент он максимально автоматизирует все процессы, потому что здесь есть все инструкции. Вы сюда вставите свои партнерские ссылки и, соответственно, сможете зарабатывать еще с нескольких направлений, не только с просто геем. Вот. Потом матрица за 20 долларов. Вот вы видите, она уже заполняется. Соответственно, вот с этого уровня я получаю по 19 долларов сразу. Осталось последнее место. Как только оно заполнится, матрица у меня закроется. Вот я купил матрицу еще вчера за 40 долларов. Тоже вот она уже, мои деньги уже вернулись. Еще осталось два места, грубо говоря, сюда кто-то встанет. Причем вот эти вот люди, как видите, желтый, так и кружочек, это по переливу попали ко мне. То есть не я их приглашал. Вот. И вот матрицу за 80 я сегодня открыл. Да, то есть это отдельная как бы партнерка. По ней я, соответственно, еще пока что ничего не заработал, потому что открыл ее только-только вот недавно. Сейчас даже покажу. Вот. 16.00. То есть менее часа назад. Вот. И здесь уже будут большие, достаточно большие суммы. Сразу приходить практически по 80 долларов. И это очень круто. Ну и дальше можно продолжать, грубо говоря, увеличивать объемы, делать, приглашать партнеров. Есть еще классный инструмент. Сейчас покажу, если вот мы зайдем в мою команду. То здесь вы увидите команду саму, да, То есть видите, что люди регистрируются. Вот, практически все оплачивают либо сразу, либо чуть позже, ну, вот трое подряд оплатили, да, вот, последний человек зарегистрировался, сразу оплатил, и так далее. Есть, которые не оплачивают, ну, и, как бы, не стоит на них обращать внимание, на этих людей, но в любом случае их можно потом уведомить, например, вот, отправить уведомление команде, у меня здесь 288 человек зарегистрировано, из них, как вы видели, 125, или сколько там, активно, да, то есть я могу ввести тему и отправить им всем сообщение, Например, вот с этим видео, да, в котором я показываю там, свои результаты по партнерской программе. Могу чем-то помочь, например, что-то объяснить, что-то рассказать и так далее. То есть, 288 человек, которые здесь зарегистрированы у меня в команде, сразу получают уведомление о себе. Это тоже очень круто. Вот такой вот инструмент дополнительно для работы с партнерами. На этом, друзья, все. Те, кто хочет получить вот такой вот инструмент, который я показывал абсолютно бесплатно, то есть вы ну как вы можете его абсолютно бесплатно получить но работать он будет только если вы оплатите партнерскую программу вы можете даже собрать вот эту воронку абсолютно бесплатно здесь вот есть такая кнопочка получить воронку вот но для того чтобы получить зарабатывать по партнерским программам вам нужно хотя бы 10... за 10 долларов купить вот этот вот инструмент и в принципе Вот такие вот доходы вы сможете получать в ближайшее время, если постараетесь. Опять же, я не говорю, что у вас сразу будет выходить там по 300 долларов, да? может быть, сначала в день там 10, 20, 30 долларов, потом можно все это разогнать, самое главное собирать подписчиков, на будущее у вас уже будет своя собственная база, с которой вы сможете вот легко, грубо говоря, отправив одно письмо, одно-два письма делать вот такие вот результаты ну, практически 1000 долларов я уверен что сегодня будет больше 400 за сутки ну, посмотрим вечером может быть еще один обзорчик запишу на этом все друзья всем счастливо ссылочка на воронку будет находиться ниже данного видео там все расскажу покажу как можно делать такие вещи как говорится всем пока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 Друзья, всем привет! В этом видео хочу с вами немножко познакомиться, и, наверное, в этом видео я расскажу то, что помогло изменить мне мою жизнь, да, и, наверное, это самые главные такие нюансы, да, которые я понял за 10 лет. И сколько вот я людей знаю успешных, у кого есть свой бизнес уже сейчас, кто зарабатывает действительно большие деньги, у них у всех практически одни и те же принципы, да? то есть одни и те же действия, которые эти люди делают, которые ну, получают какой-то результат. Вот. И очень много людей, к сожалению, в интернете, которые приходят заниматься интернет-маркетингом, этого не понимают и делают очень много неправильных вещей. Немножко о себе сейчас расскажу, да, то есть, если кто меня впервые видит, до 2010 года, ну, перед тем, как заниматься интернет-маркетингом, у меня была своя мастерская небольшая, я делал доспехи, занимался исторической реконструкцией, мои доспехи принимали участие, то есть, я делал на заказ на Мосфильм, ну, не только на Мосфильм, Фильмы, может быть, смотрели такой Тарас Бульба, 812 год, там, Волкодав, ну, много вообще разных фильмов, я туда делал доспехи, в общем. Потом меня пригласили работать в лабораторию кино и трюка, я занимался уже производством декораций, сам снимался в кино как каскадер, ну, несколько ролей, так скажем. И это был такой прикольный эпизод в моей жизни, но... С, согласитесь интернет маркетинг я был очень далек да то есть я не знал как там продвигать создавать воронки как все это продвигается как давать рекламу и так далее вот но в 2010 году 2009 году да как раз вот тогда еще кризис как на первый наступил не первый уже второй получается кризис такой серьезный Заказов не было На шоу, программы, там, на кино То есть стало очень мало заказов И я, соответственно, думаю, надо заняться чем-то еще Стройкой да? Занялся стройкой и прям в первый же год попал на полтора миллиона рублей То есть, мне, ну, по, по, по сути, меня просто кинули Мало того, что я строил изначально за свои деньги Нанимал людей за свои деньги И мне, как сказали, акт выполненных работ сдашь Мы, соответственно, тебе перечислим все те деньги, которые ты потратил И заплатим сверху Вот в общем, наверное, этот момент, когда меня кинули на эти деньги, и стал ключевым в моей жизни, потому что если бы тогда так не получилось, навряд ли бы я сейчас сидел бы с вами и о чем-то разговаривал. И в тот момент как раз я понял, что мне нужно что-то искать интересное, да, то есть что-то то, чем я смогу, ну, то, что будет зависеть именно от меня, да, то есть от того, что делаю я, не кто-то там захотел, кинул меня, не кинул и так далее. И я начал искать работу изначально через интернет И совершенно случайно наткнулся на такую рассылку Которая называется «Как создать свою бизнес-империю» И в этой рассылке говорилось то, что нужно создавать свои воронки продаж Еще на тот момент это просто назывались подписные страницы И прям в этой же воронке, в первом письме человек мне говорит «Установи скайп, свяжись со мной, мы с тобой пообщаемся» там, и так далее Я ну, впервые на свой компьютер там, установил этот скайп Сбегал в магазин, купил себе микрофон и э, когда мы связались с этим человеком, я понял, что вот оно. То есть это ну, то, что я искал. Да, когда ты можешь общаться из любой точки мира, с любым человеком, неважно, где он находится. То есть интернет, он реально открывает границы. Я это понял. Я начал копать в этом направлении всю информацию какую только мог найти увидел людей которые путешествуют увидел тогда еще вот сейчас мы дружим это дмитрий смокотин увидел других людей которые путешествуют где-то там живут на островах и так далее да то есть но ну, тогда это было для меня вообще что-то нечто да то есть как так человек во первых путешествовать зарабатывает там как-то удаленно и так далее то есть это было 10 лет назад но я так скажу, для меня вот эти 10 лет они пролетели как одно мгновение практически. И я начал разбираться в этой теме, то есть установил как раз вот эту вот воронку. Тогда мы продвигали, первая моя компания, которую я начал продвигать через интернет-маркетинг. Хотя я тогда от сетевого маркетинга был абсолютно вообще далеким человеком. Я считал, что это какая-то фигня на самом деле. Вот. Я начал продвигать эту компанию Evoler. Понятно то, что продвигать я начал неправильными методами изначально. То есть это были буксы всевозможные, там где можно было кликать письма, читать за копейки. Они сейчас, эти буксы есть, и я с них тоже, скажу, начинал да, непосредственно, то есть пробовал, как это зарабатывается там, и так далее. Но я понял, что это просто тупая трата времени и много денег я там не заработаю, и тем более уж не осуществлю свою мечту куда-то там улететь, где-то там жить за границей и так далее. Вот. И, Через какое-то время, то есть я научился создавать эти воронки, я потом начал, нашел Евгения Попова, начал изучать его курсы по созданию блога. В общем, много курсов разных изучил. На тот момент я уже умел, по сути, создавать блог, умел записывать какие-то видеоуроки небольшие, и меня пригласили в компанию, которая называлась тогда My Shopping Genie. Сейчас не знаю, существует она или нет, потому что через два года меня оттуда просто убрали. Даже через полтора Объясню сейчас почему. Я, в общем, вступил в эту компанию, заплатил 200 долларов за лицензию и начал развиваться. Как раз там я научился еще проводить вебинары. Это тот навык, который мне очень пригодился и я сейчас его тоже использую уже на всю катушку. Вот. Но тогда это было для меня в новинку, то есть проведение вебинаров для меня было, что у меня на листочке был записан текст, который я должен был там как-то прочитать там, и так далее. И на первом моем вебинаре было всего лишь 20 человек. Вот. Но тем не менее постепенно их становилось все больше и больше, когда я начал рассказывать просто от души, да, то есть как я это вижу, как я вижу эту компанию, как я вижу ее развитие и так далее. И в течение года моя команда выросла до 20 тысяч человек, то есть через полгода уже в интернет-маркетинге по сути я заработал свою первую тысячу долларов. Потом это было две тысячи долларов, три тысячи долларов вот. И э, начал уже э, путешествовать То есть первое мое путешествие было на Байкал Я всегда мечтал там побывать И у меня там была команда моя Как раз вот по э, компании My Shopping Genie Я туда полетел, взял билет на самолет Провел там несколько презентаций Побывал на Байкале То есть э, уехал я туда, по-моему, на пару месяцев что ли сначала на два месяца в общем это было мое первое такое большое путешествие потом я еще раз прилетел на байкал был в казахстане вот то есть начал путешествовать по россии и настал тот момент когда меня из компании просто убрали там есть некоторые нюансы то есть когда ты начинаешь продвигать какую-то другую компанию хотя я ничего не продвигал вот, тебя могут как дисквалифицировать и убрать из компании Ну ладно, это не важно В общем, меня убирают из, из компании И э, я остаюсь практически ни с чем Потому что у меня был всего лишь один источник дохода э, Все, что у меня осталось на руках, это компьютер Это, э, э, я уже забыл, как называется, планшет и все деньги, которые у меня были, да, то есть на кармане, да, это около 20 тысяч рублей, все остальное было на карточке компании, которую тоже заблокировали. И у меня, я такой, блин, что делать, что делать? И э, что я сделал? Я нашел еще одну компанию, которая мне, ну, более-менее понравилась, и э, нашел вторую компанию, это forex 4 в котором я тоже друг пригласил, говорит, смотри, круто работает, там, торговля роботами Причем на forex свою for зарабатываю до сих пор, то есть это уже прошло 9 лет И 9 лет эта партнерская программа мне приносит прибыль до сих пор Я начал развиваться в этих двух компаниях Что я сделал? Я повторил то же самое, то есть я ту схему, которую использовал для продвижения одной компании Просто внедрил в другую в другие две компании, точнее, да? то есть это был бесплатный продукт, который приглашает там, либо на вебинар, либо на какое-то видео и, соответственно, рассказывает, как пользоваться тем или иным сервисом. И что произошло? Через два месяца я начал зарабатывать ровно столько же, сколько я зарабатывал в предыдущей компании за полтора года. То есть все начало развиваться, ну, таким же путем, только намного быстрее. И это очень круто. Потом в 2013, точнее в 2012 году я еще раз полетел на Байкал, попал к Шаманке, очень такая интересная история. Меня отвезли к шаманке, к местной И, я, ну, как раз вот, когда вот эти вот передряги были с бизнесом Я вот, ну, рассказываю, говорю, вот такая ситуация произошла Что-то никак не получается, да, то есть, одну компанию продвигаю, она закрывается Вторую начинаю продвигать, вроде бы нормально, ну, хреново, может, что-то опять закроется, да То есть, такое какая-то нестабильность Она говорит, все нормально, говорит, ты найдешь себя там, где будет гора, окруженная водой вот. И мне что-то это в голову запало, я начал искать эту гору, окруженную водой, пошел на Шумак, это э, шумакские источники, это надо через горы идти, там 45, либо там 85 километров, несколько путей есть. И я отправился в одиночку в эти горы, на эти шумакские источники, потом поехал на гору Шаманку посмотреть, в общем, начал путешествовать. Она сказала, ты найдешься э, э, в 2013 году, да, то есть, ну как, в поисках самого себя есть такая тема у многих, да, то есть я не могу найти себя Вот, у меня такая же тема была, что типа, ну я не могу найти, тем я занимаюсь, не тем И в 2013 году я попадаю на Бали, на Бали на тренинг, э, человека звали Артем Мельник Вот, э, тренинг длился, по-моему, две недели, то, а я взял билет туда в один конец и прилетел, конечно же, на тренинге я не отработал свои 150 тысяч рублей, которые в него вложил в этот тренинг. Но то, что я хотел, то есть познакомиться с людьми, как раз вот кого я видел первый раз, Дмитрия Смокотина, который я путешествовал, я с ним там познакомился, познакомился с еще многими ребятами, которые путешествуют, и для меня это стало таким большим стартом в моей жизни, то есть я понял для чего все-таки я это делаю, для чего я занимаюсь интернет-маркетингом, и э, понял то, что эту идею нужно нести в массы, да, то есть, чтобы любой человек, абсолютно любой человек, мог этому научиться, потому что, по сути, смотрите, если мы учимся в школе в какой-то, да, либо там, э, в институте, да, то есть мы учимся, учимся, то есть это много-много лет. Интернет-маркетинг мне дал э, возможность стартовать, грубо говоря, там, за полгода. Да, то есть я поставил перед собой цель, и я это сделал. И каждый из вас может сделать то же самое, друзья. Самое главное здесь даже не инструменты, не воронки продаж. Самое главное в вашей голове, да, то есть ваше мышление. И вот что изменилось в моем мышлении, когда я попал на болей. Я понял то, что... Все, что происходит в моей жизни, оно происходит для чего-то, да? то есть вот этот вот, даже тот случай, когда меня кинули на полтора миллиона рублей, он произошел для чего? Для того, чтобы я узнал, что такое интернет-маркетинг, для того, чтобы начал им заниматься, и для того, чтобы осуществил когда-то свою мечту, начал путешествовать и так далее. В конце концов, купил себе машину, да, которая стоит там дороже, чем моя квартира. Ну, неважно, да, то есть это такие как бы вещи, игрушки, они приходящие, уходящие, но тем не менее, да, то есть даже вот если взять сейчас машину, я никогда не думал, что я смогу купить себе такой автомобиль, ну, до этого, да, то есть я думал, блин, ну, где я такие деньги там возьму, ну, максимум там, Жигули какие-нибудь там, э, нашу какую-нибудь отечественную там э, машину, да, то есть недорогую, поддержанную, вот, но, тем не менее, все это сбылось, и как раз вот мышление оно помогло поменять отношение ко всем ситуациям, ну, которые происходят в моей жизни. И когда теперь вот на данный момент происходят какие-то сложности в моей жизни, я можно сказать даже их жду, потому что именно сложности дают вам движение. То есть мозг начинает работать, Мозг начинает выстраивать какие-то механизмы, как выйти из этой ситуации сложной. Вот. Если вы не сдаетесь, да, то есть если вы ищете, действительно ищете решение этой проблемы, вы его находите. А если вы сдаетесь, да, и плывете, грубо говоря, по течению, то проблемы не решаются, они только накапливаются, так скажем, у вас. Вот. Но Для меня же проблемы это, как говорится, такие уроки, да, как испытания. Ну и что, в общем, в 2013 году как раз я остался на бале, да, то есть две недели прошло, и я прожил, живу уже там несколько месяцев, да, то есть три месяца, и как-то просыпаюсь с утра, еду на океан на мотоцикле, я любил рано утром просыпаться, когда только-только рассвет, там еще петухи начинают петь кукарекать вот и еду на мотоцикле встает солнце и пальм такой рисовые террасы э, покрытые росой да, и встает солнышко и я еду на мотоцикле на океаны такой думаю Жека ну неужели вот за вот эти вот ну короткий вот этот промежуток времени да это три года прошло до, до Бали прежде чем как я попал на Бали ты, говорит, ну, я сам себе говорю, ты просто изменил свою жизнь на 180 градусов, то есть ты э, сделал то, э, о чем многие мечтают, и многие не достигают такого да, в своей жизни, это было действительно круто, как во сне практически, ну представьте, просто вот закройте глаза, и вы едете сейчас по какому-то острову, либо по какому-то месту, где вы всегда мечтали быть, и это не просто поездка там на одну-две недели, да, а вы живете уже такой жизнью, несколько месяцев, да, потом я прожил соответственно год, вернулся сюда в Россию к маме на день рождения, потом через два месяца опять уехал на Бали, и я понял, что такой, ну, стиль жизни надо, ну, пропагандировать, да, то есть наверное моя миссия как проводника уже стала э -э -э людям доносить ту информацию, которой владею я, чтобы она помогала им в дальнейшем выстраивать свой бизнес в интернете таким образом, чтобы хватало денег зарабатывать и на путешествия, и хватало, соответственно, сил и времени для того, чтобы побыть со своей семьей там и все остальное, да? то есть высвобождать свое время. Ну, в общем, если быть коротко, то в 2015 году я создал свою компанию Freedom Technology, сейчас нашей компании уже пошел пятый год, то есть пятнадцатый год, сейчас уже двадцатый год, можно так сказать в августе, август-сентябрь, в октябре, наверное, да, то есть с запуска первого проекта будет уже пять лет, в октябре этого года. И у нас уже более 100 тысяч клиентов зарегистрированных в компании, у нас более десятка сервисов. То есть я, что хочу сказать, друзья, из человека, который ничего не умел 10 лет назад делать в интернет-маркетинге, да, я постепенно, шаг за шагом, дошел до того, что я имею сейчас. И это не только благодаря, ну, так скажем, моим личным усилиям, а это по большей части благодаря тем людям, которые мне показали этот стиль жизни, это и Дима Смокотин, и другие ребята, да, которых, ну Дима Смокотин, просто он первый человек, которого я увидел, почему я его так упоминаю постоянно. На самом деле, очень много учителей э появлялось в моей жизни, да, которые меня чему-то учили, кто-то ментально меня учил, да, то есть иногда бывает, просто смотришь на человека, ты можешь с ним даже не общаться, ты просто видишь его лайфстайл, смотришь, чем он занимается, и ты как-то принимаешь э в себе, ну, ты... Ну, понимаешь, да, что тебе нужно сделать, чтобы вот таким вот образом как-то жить, то есть они, ну, грубо говоря, многие мне открыли глаза на эту жизнь. И самое главное, да, опять же, что в мышлении я изменил, это я перестал обвинять во всех неудачах, ну, других людей, потому что виноват в этом только я, то есть только я принимаю решения в своей жизни, и... Мои решения, соответственно, влияют на мои дальнейшие какие-то успехи, неуспехи, удачи, неудачи, кто как это всем называет, да, то есть э, вся ответственность э, за ваши действия, она должна лежать именно на вас. Никто не виноват ни в чем, что у вас что-то не получается и если у вас даже что-то не получается, вы должны сами искать на это решение. Почему? Потому что если вы сами ничего не будете делать, а за вас все будут делать другие, пусть даже... Uh, ну, каким-то непонятным сейчас скажу, скажу образом, да. То есть, если вы возлагаете всю ответственность на другого человека, то вы сами не растете. Поэтому возлагайте всю ответственность на себя за свои поступки. Все, что у вас в жизни будет происходить, вы также uh, должны понимать, что это результат ваших действий, да? потому что, ну, Машины, квартиры, мои путешествия – это результат моих личных действий, да, то есть то, что я сделал в своей жизни. Да, я увидел людей, которые делают то же самое, можно так сказать. Вот, надеюсь, не запутанно рассказал. В общем, друзья, я для вас приготовил еще одну интересную вещь. В школе интернет-маркетинга появляется такой раздел, где я добавляю видео аудио которые ну, работают над вашим мышлением то есть обязательно вечером там либо утром слушайте эти э, видео уроки в основном это ну, такие какие-то мотивационные штуки да но есть очень глубокие вещи которые работают с вашим подсознанием мне очень в этом помог вадим демчих потом э, я уже забыл даже как автор называется на, называется э, Пространство вариантов была такая книга, аудиокнига, да, тоже обязательно ее послушайте, потому что вы можете реально, вот, даже прослушивая вот эти вот аудиокниги, еще что-то, постепенно поменять свое сознание, но его нужно тренировать. Вот. может быть для кого-то покажется то что я сейчас сказал это полный бред и ничего такого не произойдет но дело опять же ваше вы сами принимаете решение в этой жизни слушать меня или нет делать то что я говорю вам или нет А школа интернет маркетинга которую мы создали для вас те сервисы которые мы создали для вас они также вам помогут э, развиваться в дальнейшем и э, соответственно на этом, друзья, все. Мне идет как раз еще звонок по телефону. ]흠istan被ową. Переходите к обучающим материалам. С вами на связи был Евгений Ваня. Надеюсь, моя история вас э, как-то немножко смотивирует. Всем пока and you know how we do <laughs>